Привет, Афайлс. Как жизнь? А, здорово, братух. Все нормально. Недавно приехал с навигации. Увидел много стран. И открыл для себя много нового. Ну и когда уходишь? Знаешь, я все взвесил и решил, что я остаюсь здесь. И манит волнами Оно голубое, как небо и как ночь черная Воздух настолько чистый, что тут никто не болеет Никто не беспокоится, какой день недели Выслушает, успокоит, как лучший друг Только ты, море и никого вокруг Стая дельфинов проплывает вместе с пароходом Они так беззаботны, чувствуют себя свободно Когда шторм, море рвет, корабли в клочья Об этом промелькали мысли той ночью В этот момент неважно, сколько у тебя силы Все беззащитны перед силами стихий. Море хмурится, играет с тобой, как с игрушкой Я благодарен Богу, что все прошло как нужно Никого не потеряли и без травм Насколько опасно знать только морякам Мне прибыль прибой, которого не рядом Я езжу на море только по отпускам Я провожаю корабли взглядом Хочу собрать разбитую мечту по кускам Я слышу шум море, но из ракуши есть реальность, которая все рушит Я сделал свой выбор, так будет лучше Море зовет меня, а я остаюсь на суше Многие из вас видели море только на пляже Какое оно, сразу и не скажешь Там большие деньги, там разные страны Но нет того, что является для меня главным Там нет семьи, нет родных, нет тех, с кем вырос Приехал домой, полгода пролетело мимо Кто-то женился, а кто-то вышел замуж Кто-то поменялся так, что сразу не узнаешь Как же Знать это сумасшествие Через полгода опять морское путешествие опять? Люди станут еще на полгода старее Кто-то умеет так жить, а я не умею нет. Скажи мне, какая женщина станет ждать Растить детей будет только мать, только мать. Я сделал свой выбор, так будет лучше. лучше Море зовет меня, а я остаюсь на суше Мне которого нет рядом Я езжу на море только по отпускам Я слышу шум моря, но и за есть реальность, которая все рушит. Я сделал свой, выбор так будет лучше. Море зовет меня, а я остаюсь на суше. Извини, море, ненавищу тебя вскоре. Извини, но я не могу, без домашнего тепла. Не видя, как колышится зеленые листва. Без этого города, без его домов и улиц. Я же вернулся, а есть те, кто не вернулись. Есть те, кто хранит частицу моря в себе. Думаю, что и я состою в их числе. Оставлю в памяти только светлые черты, запомню. Бирюзовые оттенки воды Запомню ветер, глубину, где не видно дна Запомню, как отражается на воде луна Не разобьешь мечту, как разбивают блюдца Море зовет во сне, а я боюсь проснуться Лесница прибой, которого не Я езжу на море только по отпускам Я провожаю корабли взгляда. Хочу собрать разбитую мечту по кускам Я слышу шум моря, но за Я сделал свой выбор, так будет лучше Море зовет меня, а я остаюсь на суше. FS, a.k.a. Честно. Ленин. Golden Mike Records.